что такое вообще «Идеал-М»? Это идеальная система для заработка вас и ваших друзей. Наше преимущество – то, что у нас в проекте нет абонентской оплаты и никогда ее не будет. Вход у нас открыт в любой стол, единоразово. И также партнерская программа на три уровня в глубину. Вы можете здесь реально создать себе стабильно пассивный доход – как это будет, я вам сейчас все объясню. Итак, я перехожу в свой кабинет. И на примере моего кабинета мы будем с вами все и разбирать. Сейчас обратите внимание на главную страницу. У нас здесь прямо она бежит, бегущая строка о том, что у нас идут вебинары каждый день, кроме субботы и воскресенья в 19 часов по Москве. И вы можете реально приглашать людей, даже не раскидывая им... Ссылки с приглашением на вебинар, потому что ссылка кликабельна. Она вот нажимаете, попадаете в вебинарную комнату. Опускаемся чуть ниже. Вы также можете посмотреть документы о том, что у нас все это действительно официально зарегистрировано. Нажимаете, видите наш регистрационный номер. Потом вы можете нажать на кнопочку «Проверить», перевести все это на русский язык. И все здесь прочитать. Обратите внимание, что мы зарегистрированы в Англии. Оплачиваем единый налог раз в год. Дата регистрации 27 января 2021 года. Срок погашения следующий 27 июля 2023 года. То есть все реально, все оплачено, все круто. Нажимая на слово люди, вы также переведите все это на русский язык. И вы будете видеть, что директор здесь один. Это вот я и Елена Евсеенко. Дата назначения 27 сентября 2021 года. Как видите, все активно, все оплачено. Здесь написано «Страна проживания Англия». Но это наш проект зарегистрирован в Англии. Я же русская и, естественно, проживаю в России. Так... Возвращаемся на главную страницу. Вы здесь также можете посмотреть о нас, как это работает. Обратите внимание также на наши отзывы. Можете все это почитать самостоятельно. То есть у нас все на самом деле работает очень хорошо. Сами все это можете прочитать. Я же сейчас нажму на кнопочку «Авторизация», зайду в свой личный кабинет и... Первое, что нужно будет сделать обязательно, это заполнить свой профиль. У нас кабинет, он очень удобный. Здесь ничего нет лишнего, но в то же время есть все необходимое для нашей с вами работы. Вот в данном блоке вы видите логин вашего спонсора, его электронную почту. Вы также видите... Скайп, номер телефона, страничку ВКонтакте. И чтобы ваши партнеры в дальнейшем видели вашу фотографии и ваши данные, заполните тоже свой профиль. Впишите скайп, страницу ВКонтакте. Если у вас ее нет, создайте. И всегда все это можно будет поменять. Видите, все кликабельно. Также и номер телефона. Платежные системы. «Перфект». Power и Сбербанк. Также все можете заполнить и нажмите на кнопочку «Сохранить». И обязательно установите свою фотографию, потому что ваша фотография будет отображаться у партнеров, которые будут делать регистрацию по вашей ссылке. Они будут видеть именно вашу фотографию. При переводе денежных средств тоже партнеры будут видеть вашу фотографию. И вы также будете видеть фотографии своих партнеров. У нас есть внутренний перевод между кабинетами. Это очень важная функция. Поэтому фотографию обязательно поставьте. Сейчас мы с вами посмотрим раздел финансы. Как вы и видите, мы здесь работаем с платежными системами. Перфект. Если же вы пополняете, работаете именно... Через «Перфект» пишите сумму в рублях, нажимаете «Пополнить» и вот сюда они начислятся уже в рублях автоматически и мгновенно. Если же вы будете работать через «Бербанк» либо через Power кошелек, отправляете денежные средства на этот номер, списываете последних четыре цифры своей карты. В данную графу и точная дата-время перевода. То же самое и Power кошелек. Отправляете денежки и вписываете номер транзакции. Нажимаете пополнить. Пополнения у нас идут в ручном режиме. Но я постоянно на связи, периодически все просматриваю и начисляю очень быстро. То же самое касается и вывода. У нас написано регламент 72 часа. Но я каждый день на связи, и как только вы поставите на вывод, вывод вы получите в тот же день. То есть все очень быстро. Что касается перевода денежных средств. Вы реально здесь можете зарабатывать, переводить денежные средства своим партнерам, вы можете их обналичивать. Это ваше полное право. При обналичивании, естественно, комиссия не берется. То есть вашим партнерам будет очень удобно работать и вам в том числе. Что касается раздела партнеры, тоже обратите на это внимание. Вот то, что у вас будет вот здесь зеленое, значит ваш партнер оплатил бизнес-место и уже стоит в матрице. Если он вот так высвечивается красным, значит регистрация есть. Но человек еще не оплатил. Хорошо, что они указывают номер телефона. Пожалуйста, можете позвонить, связаться и, в общем-то, все обсудить. Также Skype, как видите, указаны, страница ВКонтакте. Естественно, что некоторые партнеры бывают... Ну, не совсем серьезно и пишут здесь непонятно что, и человека найти невозможно. Но давайте будем все-таки настраиваться на позитив и работать с такими людьми, кто действительно так же, как и мы, пришел в интернет зарабатывать деньги. Здесь видна три линии, потому что у нас привязана трехуровневая реферальная программа. То есть, как видите, у нас кабинет очень удобный. Для того, чтобы скопировать вашу партнерскую ссылку, достаточно нажать на кнопочку «Скопировать», и она будет у вас на мышке. Можете уже передавать ее своим партнерам. А сейчас мы перейдем на саму площадку. Как вы и видите, она вся управляемая. Это тоже огромное преимущество. Это шесть вот таких столов. Как вы и видите, у нас открыт вход в любой стол, и это дает возможность а, придумывать всевозможные стратегии, потому что люди абсолютно бывают разными. Кто-то говорит, у нас нет полторы тысячи рублей, это большие деньги. А другие говорят, да мы не работаем с такими деньгами. Мы пришли в интернет зарабатывать деньги, нам нужны с малым количеством людей больше денег. Пожалуйста, перед вами есть право выбора. Если вы заходите сразу на второй стол, Перед вами 5 рабочих столов. Даже можно сказать 4, потому что 6 ⁇ это полностью зарплатный стол. Если вы начинаете движение с 4 стола, перед вами 2 рабочих стола. 6 ⁇ это уже зарплатный стол. То есть вы можете здесь играть как вам угодно. Вот на данном блоке видны все ваши начисления. Это тоже удобно, систему не обманешь, все полностью зафиксировано, вы все будете видеть. Кабинет у нас сделал очень грамотно. Поисковик, пожалуйста, вбиваете логин любого своего партнера, нажимаете поиск, вы будете видеть все как по карте. Это тоже огромное наше преимущество. Нажимать можете вы на своих людей, будете видеть полностью всю их структуру. Далее, смотрите, у нас есть такая кнопочка «Маркетинг» и слово «Слайд». Пожалуйста, если вы вдруг что-то призабыли, вы всегда можете нажать на эту кнопочку и посмотреть, и вы увидите перед собой, что у нас здесь зарплата в каждом столе. Это тоже огромное преимущество. И плюс и партнерская программа, которая увеличивает ваши доходы, в разы. Именно поэтому я и говорю, создайте себе свой стабильный пассивный доход за счет партнерки. А я же сейчас перейду именно в нашу презентацию, и мы с вами разберем, как же работает наша партнерская программа. Первая линия, она без ограничений. Вы людей можете ставить сколько угодно, Появился у вас человек на регистрацию, никогда никому не отдавайте своих лично приглашенных партнеров, потому что люди идут всегда на людей. Человеку удобно работать именно с тем человеком, который его приглашает. Итак. Вы можете расставлять своих людей как вам угодно, на любой уровень, потому что все здесь управляемое. И наше огромное преимущество также в том, что бывают такие ситуации, когда человек оплатил бизнес-место, пригласил себе одного-второго человека, третьего не успел, а его партнер его обогнал. Человек, конечно же, сразу как бы теряет свое настроение, у него пропадает интерес – Здесь этого не произойдет. Если вдруг ваш человек вас обогнал, вы все реферальные начисления сохраняете. Вам все будет до копеечки начислено за то, что вы пригласили активного партнера. И это будет вам в радость. Дальше пригласите третьего человека. Если даже вы вдруг купите себе стол уровнем выше, ваш партнер вернется к вам. Если же вы пригласили себе больше, чем 3 человека, вы можете по расстановке ставить и помогать любым своим партнерам. Регистрируйте по своей ссылке, а расстановку делайте так, как удобно вашей команде. Итак, неважно, куда вы его поставите, это ваш личник. Он начинает работать, вы получаете реферальные начисления. Это очень удобно, это очень важно, потому что многие люди говорят, у нас юбка, мы обрезаем юбку, что только они не придумывают, лишь бы привлечь себе людей. Слава Богу, что у нас не надо обрезать эти юбки, она работает на нас. И вы видите, сколько начислений. Дай Бог, чтобы ваша юбочка росла как можно шире и как можно больше. Обратите внимание, вы пригласили первого человека, и у вас идет накопление. А со второго вы всегда получаете доход. С третьего идет переход на следующий стол. А следующий уровень, обратите внимание, если у вас три личника, то на втором уровне у вас уже три выплаты, а на третьем уже 9 выплат. Представляете, да? А репка-то начисляется, вы понимаете? отсюда сыпется, отсюда сыпется. Чем больше личников, тем больше будет ваш стабильный пассивный доход. Я думаю, что вы это все поняли. Я же сейчас перехожу на следующий слайд, и мы с вами начинаем разбирать, как же все это реально работает. Вот смотрите, перед вами 6 столов. Путь открыт в любые двери. Но моя задача вам показать, как сделать деньги, с маленькой суммы и вот представьте вы оплатили один единственный раз 1500 рублей это большие деньги я считаю что нет это один раз сходить в магазин и то вы придете с пустой сумкой здесь же вы за полторы тысячи рублей покупаете себе бизнес-место вы его развиваете и вы зарабатываете очень большие деньги на земле вот даже просто пройти комиссию Просто пройти камень, и то не хватит этих денег. Итак, мы отступим от этих грустных мыслей. Мы идем с вами к хорошему. К вам встает первый человек. Денежки в накоплении. Обратите внимание, все, что здесь подписано синим, вот это накопление. Все, что здесь подписано красным, это переходы. И вот два клона. У нас будет только два клона. А все, что здесь написано и обозначено зеленым, это все ваши доходы. В каждом столе нет ни одного накопительного стола. Деньги здесь везде. И со второго человека вы 100% возвращаете свои вложенные деньги. А с третьего вы переходите в следующий стол. Вы можете даже получить полторы и купить собственный клон, если у вас в первой линии большое количество людей. Если у вас малое количество людей, пригласите себе третьего человека. Верните свои полторы тысячи рублей. А дальше у вас не будет первого стола, но у вас будет три партнера. И ваше желание помочь вашим людям. То есть вы будете работать со своей командой, помогать, ставить им брони. Люди будут возвращать свои полторы и переходить по вашей броне во второй стол. У меня, кстати, нету стола. Я ставлю брони под своих партнеров. Дальше разбираем второй стол. Обратите внимание, с первого человека до накопления. А со второго... Вот давайте на этом месте остановимся и поразмышляем. Если б не было здесь партнерских программ, вы бы один раз получили 3000 рублей. И на этом ваши доходы в данном столе, то и в любом столе, они просто прекратились дальше. Вы ставите брони под своих людей, ваши люди также получают по три, а вы ничего. У человека пропадает интерес помогать. Мы все люди и у нас в голове как бы свои проблемы, все хотят заработать деньги. Поэтому ставят свои клоны, ставят опять же под свои клоны, таким образом передвигаясь. А здесь этого делать не надо, понимаете? За счет партнерской программы легко ставить брони под своих людей, потому что вы понимаете, что ваш человек получит, и вы вместе с ним, ваш партнер пригласит, он получит, вы с ним получите. Вы вниз поставили бронь, ваш партнер получает второй линии, первый, и вы, то есть вы все здесь зарабатываете. По одной тысячи рублей. Вот он, ваш стабильно пассивный доход. Дружба. Дружба в команде. Вот что здесь самое главное. Итак, вы получили одну тысячу рублей. Третий встал, вы ушли на третий стол. Дальше вы смело ставите брони под своих партнеров. Ваши люди также дают информацию. Также передвигается. Встал человек на второе место. Получается здесь три зарплатных места. Вам 3000 Заполняется следующий уровень. 9 зарплатных мест. 9000 вам на баланс. И доходность стола возрастает от 3000 до 13. А если у вас больше личников, так вы доходов у вас будет больше. Поэтому развивайте все первую линию. Дальше, третий стол. То же самое происходит. Первый стол накопление. со второго вам тысяча. С третьего переход на четвертый стол. Уровни заполняются. Тут три уровня. Получаете опять тысяча и тысяча. То есть 3, 9 и опять же 13. По доходности второй и третий стол, они абсолютно одинаковы. Но с третьего идет ваш клон. И запомните очень важные слова. Клоном управляете вы сами и ставите его куда пожелаете. На первое место накопление. На второе опять же вам зарплата. Вам и вашим партнерам. На третье, значит, человек у вас закрывается, переходит по вашей броне в третий стол. А куда? На первое накопление. На второе вам опять деньги. Понимаете, здесь деньги, они вообще везде. Давайте будем разбирать четвертый стол. Итак, на первое место встал человечек накопление. А со второго места... Вам сразу 7000 на баланс для вывода. Встал третий человек, вы ушли на пятый стол. Начинает заполняться следующий уровень, где начисление уже не по 1000 а по 2 500. То есть, чем дальше вы двигаетесь, тем больше ваши доходы. В нижние ряды заполняются вам уже 3 зарплатных места по 2500 рублей. Это 7 500 на третьем уровне 9 зарплатных мест. Если у вас 3 личника, 3 по 3, значит вам 22500 Согласитесь, гораздо приятнее получить вместо разовой выплаты 12 37 тысяч рублей. Вот она командная эта работа. Что касается пятого стола. С первого накопления, со второго вам 10 тысяч на баланс для вывода. Третий вам дает переход в шестой стол. Заполняются следующие уровни, обратите внимание, ведь 3 зарплатных места за каждого, вот здесь второе место закрывается, вы получаете уже по 3000 рублей, то есть 9. Третий уровень заполняется, 9 зарплатных мест, вам 27 тысяч рублей, то есть доходность стола 46 тысяч рублей. Давайте посчитаем по деньгам. Вход 24, 24 и 24. Это 48. И вот они 2000 в накопление для перехода 50 тысяч на 6 стол. 10 тысяч вы сразу получаете на вывод, 3 спонсору, 3 вышестоящему. И 6 тысяч идет на ваш управляемый вами клон сразу в 3 стол. А там, где уж вы бронь поставите, на первое место в накопление, на второе опять вам денежка на вывод. А вдруг, смотрите, вот вы ставите здесь на второе, вы получаете еще тысячу, так еще от вас, либо от вашего партнера опять же идет управляемый клон во второй стол. Представьте, сколько здесь идет движения переходов. А что касается шестого стола, все вам на вывод. Любой пришел... 50 получили ставьте на вывод я их сразу вам выведу следующий пришел забирайте свои 50 пришел третий опять вам 50 150 тысяч рублей и на этом доходы ваши не заканчиваются потому что как только под вашего человека встал человек это ему будет 50 а вам как за третий уровень еще 3 тысячи на баланс будет начисляться ему 50, вам 3, этому 50, вам 3, вам еще будет начислено 27 тысяч рублей. Это получается, что вы здесь на одно бизнес-место зарабатываете 259 тысяч рублей. А у вас клоны гуляют по системе. Ваши доходы здесь без ограничений. Вы только дошли до шестого стола. Ревки только 109. Только реферальник имеет три лично приглашенных партнера, А если у вас личников больше, которые работают, которые двигаются, представляете, да вы даже не представляете, сколько здесь можно заработать денег. А стратегии ведь можно развивать здесь разные. Давайте с вами посмотрим вот на такую стратегию, к примеру. Вы слишком крутой человек. Вы хотите зарабатывать много, сразу пригласил, получил, пригласил, получил. Пожалуйста. Дошли вы с первого стола до шестого, либо сами его купили, неважно. Главное, что стол у вас есть. Вы приглашаете человека, и это ваши 50 тысяч рублей, ваши. Вы приглашаете второго, вы получаете 50 тысяч на баланс для вывода. Нужно, чтобы у вас стол был открыт. Вот с этих денег, с 50, нажимаете «Покупка клона». Деньги куда упали? На ваш кабинет. Ставьте их на вывод, забирайте. Но под вашим-то клоном три пустых места, бронь поставили, получается третьего пригласили, 50 тысяч ваши. Четвертого пригласили, 50 тысяч ваши. Клон купили, деньги забрали. Под вашим клоном опять три пустых места. И до бесконечности. Здесь реально доходы без ограничений. И каждый будет здесь зарабатывать столько, сколько ему нужно, и как он готов к работать. А можно работать вот таким образом? Давайте рассмотрим вот такой вариант. Я очень часто стала показывать, но на мой взгляд это очень круто. Смотрите. Вы в четвертом столе и приглашаете людей именно на 12 тысяч рублей. Ведь ваша задача и желание сократить количество приглашаемых людей, быстро зарабатывать, много зарабатывать. И к вам стал первый человек. Это накопление. А со второго... 7000 идет вам на баланс для вывода. Мы подпишем 7000 на баланс для вывода. Встал к вам третий человек. Вот он закрылся. Первый уровень. Вы ушли в пятый стол. Под первый ваш уровень встает второй. Этот получается 3, 9 человек. Соответственно, закрывается второй уровень. Вы за каждого получаете по 2500. Это 7500. 7500 на ваш баланс падает, ваши три человека переходят к вам в пятый стол, вы ушли в шестой. Значит, вы заработали еще одну тысячу рублей, ой, 10 тысяч, извиняюсь, 10 тысяч. У вас происходит клон, то есть у вас открывается третий стол. Дальше 27 человек в следующий уровень. Ну, то есть стандартно 3, 9, 27. У вас закрывается еще этот уровень, третий. Вы зарабатываете 22 500 рублей. Соответственно, у вас в пятом закрывается тоже уровень под вашими партнерами. Значит, вы получаете на вывод еще 9000 рублей. 9 тысяч плюс ваши партнеры, их три человека, они переходят к вам в третий стол. Вы получаете еще одну тысячу на баланс. У вас открывается также второй стол. Представляете, да? И вот эти же три человека, они пришли к вам в шестой стол. Еще 150 тысяч рублей. Еще 150 тысяч рублей. Итак, сейчас ваш доход составил 3,927. 207 тысяч рублей. Народу-то мало, а денег вы посмотрите. 207 тысяч рублей, и у вас открылись вообще все столы. Перед вами открыты все двери. Вы можете людей уже приглашать и зарабатывать до бесконечности. У вас идут клоны. Под ваших людей люди встают. Ему 50, а вам-то опять 3. Этому 50, вам опять 3. То есть вы заработаете еще 27 тысяч рублей. И ваши здесь доходы составляют по этой стратегии. Получается, сейчас мы посмотрим. Ваши доходы по этой стратегии получаются ни много ни мало, а 243 тысячи рублей. И на этом не заканчивается, а начинается ваш бизнес, потому что у вас клоны гуляют, потому что люди ваши работают. Один сработал здесь, вам тысяча, другой сработал здесь, у вас 2500, а может быть вы вот тут сработали, вам 3000 упало. Вы каждый день здесь реально можете работать, зарабатывать, и ваш путь будет к большим серьезным деньгам. Проблем с выводом у нас нет.